Всем большой привет! Сейчас мы снова в Россельхейме. На этот раз у застройщика Рак Properties. Вообще, изначально а, обзор я хотел совместить вместе с проектами Algambra. Сейчас я понимаю, что здесь целый огромный проект с таунхаусами, виллами, резиденциями апартаментами разных типов. И, короче, это прям полноценный отдельный обзор. А, поэтому вышел он у нас а, на канале отдельное видео. Поэтому в двух словах для тех, кто еще не знаком с и смыслом покупки здесь недвижимости. Эмират Рассельхейма – это один из Эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов. Да, самый известный – это, конечно, Дубай. Многие также знают про, про Даби, про Рассельхейму знают постольку поскольку. Но на самом деле здесь Часто приезжают люди отдыхать, потому что здесь немножко дешевле, потому что здесь не так многолюдно. Здесь есть достаточно много хороших пятизвездочных отелей крупных. Например, на самом острове Аль-Хаят есть действующий Интерконтиненталь. Рядом есть отели Hilton, Rixos, ну и многие другие. То есть в этом плане здесь действительно можно неплохо отдохнуть, при этом не оставив столько денег, сколько в Дубае. И в принципе рынка недвижимости это тоже касается. Даже люксовая недвижимость здесь относительно доступная. Да? То есть мы говорим о том, что порог входа на местный рынок сильно ниже, а при этом застройщики здесь гораздо лояльнее, лояльнее в плане политики payment-плана. Здесь расстройщики, в частности урак Properties, доходят до 7 лет, из которых 5 уже после сдачи объекта в эксплуатацию. Представляете, вы берете объект, он 2 года строится, вы по чуть-чуть платите потом, Берете, уже пользуетесь, либо сдаете в аренду и еще 5 лет продолжаете пользоваться. Это а, тоже одна из отличительных особенностей. В Дубае редко кто а, такие рассрочки дает. А, если говорить про порог входа, то здесь в данном проекте он а, до 500 тысяч дирхам. Почему я не говорю сейчас какое-то конкретное значение? Потому что, во-первых, все зависит от конкретного доступного лота в конкретный момент времени. Ну, например, сейчас мы ждем с вами старт продаж уже в ближайшее время в этом месяце. Должен состояться по вот этим двум корпусам. Это Бей и это гейтвэй корпуса. Нет, вру, про это мы пока не говорим. Мы говорим, в ближайшее время будет стартовать вот этот. То есть на самом въезде на остров Аль-Хаят Здесь у нас канал, он, кстати, не искусственный, как и остров. Это, ну, естественно, натуральный остров. И, соответственно, вот, вот эта башня. Здесь будут обалденные видовые характеристики во все стороны. А, здесь будет в ближайшее время старт продаж. Так вот, студии до 500 тысяч, дирхам, в принципе, там, я сейчас не буду конкретно по каждому называть. Тем более, что цен пока еще и нет конкретных. Мы можем только примерно сейчас ориентировать, как это было в предыдущих очередях. А, если вы платите 100% сразу, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Uh, либо вы можете воспользоваться payment-планом, как я уже сказал, вплоть до семи лет. Uh, дальше есть one-bedroom, есть two-bedroom. One-bedroom uh, могут стоить в районе 800 тысяч, а uh, two-bedroom могут стоить в зависимости от проекта там, до 1,4 миллиона дирхам. Ну, примерно. Uh, также, что касается таунхаусов, здесь есть uh, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные. Вил в наличии уже практически нет. Но те, что были, и, возможно, будут какие-то отмены от 6 до 9 миллионов дирхам. Если говорить про а, двухкомнатные таунхаусы, то они, мы их тоже сейчас с вами посмотрим, а, они будут стоить от полутора миллионов дирхам примерно, трехкомнатные где-то от 2 и 4 миллионов дирхам. Четырехкомнатные будут уже сильно дороже, там 4,5-5 миллионов, но они прям сильно больше, и там есть тоже свои особенности. В целом, если мы будем говорить про сам, само комьюнити, про а, сам остров а, в общем и целом, да, здесь, наверное, хочется отметить, что а, абсолютно новый район, здесь а, все строится с нуля, ну, за исключением, там есть кое-где старый фонд, но его совсем немного. А, все современное, все классное, все строится качественно, и в единой стилистике а, неплохо проработаны а, общественные зоны, есть вся необходимая инфраструктура. Поскольку это остров, и здесь он предназначен для резидентов вот этих комплексов, то этим обеспечивается некая приватность. И вас со всех сторон окружает вода, что, на мой взгляд, тоже очень классно. То есть у вас либо канал, либо открытое море, и все это не насыпное, не искусственное, не какое-то протянутое, не искусственная лагуна. Это все натуральное, везде можно купаться. В общем, давайте смотреть все вживую. Мы с вами сейчас переместились в уже готовый апартамент. И здесь, во-первых, есть возможность а, показать вам, а, какие открываются виды на окрестности. А во-вторых, отсюда, в принципе, неплохо видно а, будущую стройку. Ну, вернее, она уже началась. Вот желтый кран прямо по курсу. А, ровно там и будут расположены два корпуса резидентских апартаментов под названием Gateway. Ну и в целом вы видите, что здесь большие-большие пустыри. Эта территория сейчас только начинает застраиваться, развиваться. Гейтвей стартует буквально в течение двух недель. А здесь же в этой части вы видите уже а, застроенный такой кластер, виллы, таунхаусы. А, Но ну, эти здания они старые, мы сегодня о них не говорим. Мы в первую очередь говорим с вами о том, что расположено с этой стороны от пролива. А, здесь как раз таки и будет массово все застраиваться в ближайшее время. Давайте посмотрим сейчас типовой апартамент, как он выглядит, в каком виде рак его сдает. Мебели, понятно, не будет, по сути у вас будет только кухня. Но в целом все сделано неплохо, опять-таки вы по картинке, конечно, этого оценить не можете. Я так прошелся, руками потрогал, неплохое качество, с учетом того, что издание, вот это конкретно, оно все-таки не сегодня было сдано, ему около двух лет. Все выглядит очень даже прилично. Высокие потолки, просторные комнаты, два санузла. Кстати, даже у One Bedroom здесь два санузла. Хозяйский санузел, здесь у нас санузел гостевой при входе. Такая вот кухня. Ну, собственно, это то, что у вас как раз в апартаменте будет. А еще тут очень классно организована зона бассейна. В лучших современных традициях, если у вас есть какой-то водоем, то бассейн лучше строить таким образом, чтобы под определенным углом он как бы сливался как раз с этой водной гладью. То есть такой инфинити бассейн. Ну, причем он реально внушительный. Посмотрите, он на метров 25 в длину. То есть это прям полноценная дорожка. Ну и вот рядом здесь зона организована таким вот образом, душевые, уличные. Здесь за стеклом тренажерный зал, но вот он-то как раз-таки не особо большой. Детская площадка, причем в тени. Ну и я напоминаю, что это все-таки проект у нас уже готовый, распроданный, он относительно свежий, два года назад он сдался, но строится он начинал сильно раньше, то есть он не настолько современный концептуально. Но, тем не менее, все очень приятно сделано. Кстати, также отмечу качество мест общего пользования, потому что на стене, например, здесь керамогранит. Вы не очень часто такое увидите, все-таки чаще на стене бывает какая-то штукатурка. Ну и в целом все в светлых тонах, приятно, довольно качественно, каких-то откровенной халтуры или косяков, так вот я смотрю на отделку, я не замечаю. А, большие окна, большие пространства, а, светлые высокие потолки, в том числе в местах общего пользования. Сейчас мы переместились в таунхаус, и мы его, конечно, с вами посмотрим, но самое главное, на что здесь нужно посмотреть, это вот, это самое что ни на есть морской берег, то есть мы с вами сейчас говорим о недвижимости, которая расположена буквально в каких-то 300 метрах от моря. Ценник около полутора миллионов дирхам за 2 bedroom таунхаус. мы сейчас его с вами пробежимся посмотрим. Перед этим, вот там, где вы видите сейчас строительные экраны, это Bay Residence, это апартаментные корпуса. Там ценник, ну, где-то до 500 тысяч дирхам можно будет выхватить в студию. Сейчас будет новый ланч в ближайшее время. Предыдущий был расстроен очень быстро. В принципе, там тоже какие-то концеляции бывают. Но все-таки ориентироваться лучше на грядущий старт, который... Мы ждем уже в этом месяце. И где-то ну, в среднем ожидаемая цена до 500 тысяч студии. One bedroom где-то порядка 800 и two bedroom там в зависимости от расположения. Что-то будет с прямым видом, что-то будет смотреть назад. Но будет, соответственно, там может быть 1,3, 1,4. Точные цены будут позже. Но просто если вас в целом сам концепт заинтересовал, то лучше заранее оставить заявку, и мы будем держать вас в курсе. Давайте быстро по таунхаусу. Это у нас одна из комнат со своим санузлом. Да, каждый раз, когда я называю какую-то цену, конечно же, мы имеем в виду э, payment-планы. Здесь рассрочка может быть вплоть до 7-летней оплаты, из которых 5 лет уже после того, как все введено в эксплуатацию. Еще один санузел и такая проходная гостиная, и она не учитывается как отдельная спальная комната, и... Вторая спальная комната. То есть вот у вас две изолированные спальные комнаты, проходная гостиная, на каждое помещение собственный санузел и просторная гостиная на первом этаже. С кухней и с made room, да, комнаты для уборщицы, для персонала. Кстати, довольно просторная и тоже собственным санузлом. Здесь у вас есть также кладовая. Кухня довольно просторная. И, кстати, сделана в таком современном тоже стиле. Не как это часто бывает с такими, знаете, буфетными окнами. Очень, мне кажется, все, все, все сделано неплохо, толково. С точки зрения планировки-то уж точно. Ну, здесь, конечно же, тоже свой санузел с небольшой гардеробной зоной. Ну, то есть, что у вас получается? У вас получается две изолированные спальные комнаты наверху, плюс проходная еще, одна гостиная, плюс мейд-рум. Плюс гостиная, плюс просторная кухня. И вот такая вот терраса. А, и, ну, все это называется ту bedroom townhouse. но ну, по сути, по площади вы понимаете, что это как бы и по функциональным зонам это больше. Повторяю, полтора миллиона дирхам, и мы говорим сейчас про довольно длинные рассрочки практически в первой береговой линии. Так что, на мой взгляд, это хорошее предложение. Здесь, конечно же, будут и Трехкомнатные четырехкомнатные Они будут несколько дороже Трехкомнатные будут порядка 2 миллиона 400 тысяч дирхам Но, опять-таки, если предложения интересуют, оставляйте заявки заранее Ну, собственно, трехкомнатный таунхаус Мы сейчас тоже буквально пробежимся Я коротко покажу, чтобы не утомлять вас слишком темными интерьерами Я, прежде всего, хотел показать отсюда, как выглядит уже придомовая территория Вы видите, вот линиями идут эти таунхаусы Между ними как раз благоустроенная, предмывая территория, спортивная площадка. Тут какой-то даже роллер-дром небольшой, насколько я могу судить. Ну и а, различные детские спортивные зоны, зоны отдыха. Ну, вы видите, что везде песок, это просто потому, что еще не успели высадить, облагородить. А, еще практически никто здесь не живет, комплекс только-только был сдан. А, и... Но это и плюс и минус, то есть мы вот как раз, когда снимали Альгамбру, я говорил о том, что не самые, может быть, свежие здания, все-таки они 5 лет уже эксплуатировались в большинстве своем, и где-то как-то что-то нужно немножечко ремонтировать, но при этом все обжитое, зеленое, все деревья уже рослые, здесь, конечно, только-только сейчас всю эту красоту наводят и создают. Но в целом вот такой вот поселочек выглядит очень современно, симпатично, и вот, собственно, трехкомнатный апартамент, мы буквально сейчас пробежимся. А, здесь терраса, она прям сильно больше, чем в двухкомнатном, а, кухня-гостиная тоже здесь просторнее, ну, значительно просторнее, да, и а, входная группа тоже такая более солидная, санузел внизу, естественно, есть, на втором этаже у нас, на втором этаже а, гостиная проходная, интересное такое решение, окно в потолке, и здесь у нас раз спальная комната с санузлом, два спальная комнаты, откуда выходит Артем, с санузлом, и еще одна спальная комната. Здесь а, небольшая такая вот кладовочка. Ну и а, по цене, напоминаю, ориентировочно мы ждем, что где-то 2,4 мгн. дирхам будет. Почему настолько дороже? То есть ту-bedroom 1,5, а, полтора, а third bedroom уже идет 2,4 мгн. Здесь дело в том, что разница не только в одной комнате, которая появляется дополнительно, здесь уже площадь в целом больше, площадь участка больше, террасы больше. То есть немножко идет другая планировка. Но ну, вот вы видите угловые таунхаусы, они обычно бывают как раз и больше. И вот отсюда, вы видите, между домами открывается вид на воду. То есть вода у вас тут со всех сторон, как в ту сторону, так и в ту, либо канал, либо открытое море. Да, и я напоминаю, что когда мы говорим о ценах, здесь длительные рассрочки действуют вплоть до 7 лет с момента покупки, из которых 5 уже после ввода в эксплуатацию, а можно рассчитаться полностью и получить дополнительную скидку. Здесь все обсуждается. Сейчас я прошел буквально каких-то метров 150 от демонстрационного таунхауса и оказался на своем собственном песчаном приватном пляже. Но поскольку комплекс только-только сейчас построили и только-только сейчас начинают развивать, здесь еще нет каких-то водных активностей, я думаю, со временем все это будет появляться, кайф его в том, что он такой очень приватный за счет того, что это залив, и с двух сторон этого залива расположены а, виллы и таунхаусы исключительно резидентов этого комьюнити. То есть здесь а, нет доступа откуда-то со стороны. А, вот этим, собственно, приватность и а, достигается. Ну и в целом здесь все очень чистенько, аккуратненько, а я думаю, что через какой-нибудь а, годик а, здесь будет еще и очень весело и активно. Самый класс – это, конечно, вот, вот эти виллы на первой линии, но и таунхаусы, которые чуть подальше уступают им разве что в видовых характеристиках, потому что никаких проблем немножечко пройтись нет. Что ж, в заключение, наверное, хотелось бы сказать, что Рассельхайма – это в целом достаточно хороший вариант, если вы рассматриваете недвижимость для себя и хоть хотите что-то а, такое вот более спокойное, нежели этот динамичный Дубай, поближе к морю, а то и вообще в первой береговой линии, как вариант, который мы сегодня с вами смотрели. При этом вы не хотите за это отдать кучу денег и хотите получить неплохое качество. Вот, к примеру, проект Rock Properties, пожалуйста, он на острове Аль-Хаят, он отлично для этого подходит. Также, если вы рассматриваете какие-то более или менее средние или долгосрочные инвестиции, также, я считаю, Россельхайма. Неплохо подходит. Я сейчас говорю как про проект Rock Properties, так же и про проект Альгамбры, застройщик, который мы показывали ранее. Поскольку, как минимум, наличие игорной зоны здесь, я напоминаю, что здесь, в Рассельхайме, на искусственном острове, как раз Альгамбры, будет строить первое в арабском мире казино, это первая игорная зона, и это в любом случае даст буст соседней инфраструктуре, даст ценовой буст недвижимости в округе, это просто мировая практика. И по этой причине, я, я правда не думаю, что это как-то совсем резко произойдет, как многие сейчас на эту тему спекулируют и говорят, покупайте там все в Рассельхаме, потому что вот казино, сейчас ценник будет быстро расти. Я не думаю, что это произойдет так уж быстро, я думаю, что все-таки рост будет плавный, он будет растянут на сколько-то лет, но тем не менее он будет уверенный. А, плюс Росальхайма пока в таком начале своего пути, скажем так, а, здесь такого ценового скачка еще не произошло. А, в этом смысле а, здесь тоже интересно рассматривать, кроме того, те рассрочки, которые дают местные застройщики, они уникальны, беспрецедентные. Ну и в целом их такие лояльные условия: а, будь то ВНЖ, будь то DLD а, со скидкой, и плюс еще и в конце сдачи объекта. Вот, и поэтому, если ну, считать математику, здесь по цифрам все получается, в принципе, неплохо. А на этом с вами буду прощаться. С вами был Скандер, Sunset Целлерс из Эмиратора Сальхайма. Всем до скорого.